Стенают в темноте, Бегу к тебе. С тобой улечу высший гор на высоты, Оставив внизу всех врагов. Тебе буду петь, Бог, Тебя буду славить за жертву твою и любовь.